Приветствую, дорогие друзья, матч за третье место коллектив, как оказывается, все-таки Сипу или Сипу. Но сказали, что Сипай тоже нормас, поэтому, значит, все-таки Сипай будем так и называть. Ну и, конечно же, команда BloodBat, которые будут сегодня играть э, и решать, кто же из них попадет в тройку сильнейших команд. Проигравшая команда, насколько я понимаю, получает випочки, а победители получают аж целую денежку. И BloodBat, кстати говоря... <смех> простите, забирают э, Пистолетный раунд Вот так вот на секундочку Сипай немножко Ну, не сказать, что, конечно, криво Но неаккуратно, скорее, наверное, вышли на точку И чуть-чуть не удалось Такое бывает э, Главное не останавливаться Ну и, кстати, дамы и господа, вот вам турнирная сеточка Ознакомьтесь э, Знать полезно Впереди нас ожидает финал У Яр-Тим против Торет Фэмили э, Который мы будем смотреть следом после этого матча ну, а пока best of 3. И MapPick это dust short, ну, вернее, short dust, Inferno и Short New. Fast. Потерявший тиммейта, но имеющий в теории MP9, имеющий дефьюз киты и не имеющий ничего, кроме, его убивает Симба. Счет в матче становится 1-1. Жарко, конечно, очень жарко в плане проведения этого турнира. Очень много матчей, очень много карт, различные, так скажем, состыковки команд, что дополнительно дает, в принципе, я считаю, интерес матчу. Ну, и вот очень пассивно сейчас, конечно, сидит а, Морфиус. Ничего, в принципе, в этом плохого нет. В этой позиции абсолютно логично можно задерживаться сколь угодно долго. Но вот игроки атаки поставили а, бомбу. Хорошая, кстати, хаешка сейчас под фаста прям наполовину половину лайфбара. И э, на эффекте неожиданности забрать Снупи Доги не получается. но ну, морфиус последний. Да, 86 хп. Есть Дигл. Минус Снупи Доги. 28 хп у Симбы. Кстати, надо быть очень осторожным. Одной пули будет достаточно. Но недостаточно. Не успевает выстрелить э, и попасть игрок коллектива Бладбат. И как следствие мы с вами получаем 2. 1 в пользу коллектива Сипай. Блин, ну мне теперь стыдно называть их Сипай. А, при том, что весь турнир я их так называла, как оказывается, они не Сипай нифига. <laughs> Забавно. Но, черт возьми, ребята вроде бы не обиделись на это и даже сказали, что а, оказывается и Сипай тоже ничего звучит. Морфеус вырубает Симбу. Попытка поставить бомбу от Снупи Доги. Кстати, успешная попытка постановки бомбы. И фармган МАК-10. Его, кстати, идут пушить. Просто в наглую идет пушить Морфеус! Вот это наглость, действительно. Шел в наглую и в наглую запушил. 2-2. Ну, как-то, знаете, я вот что заметил по ходу этого турнира. Достаточно редко все-таки на комментирование попадает карта Даст 1. Пусть даже и в шорт-варианте. Но на нем, во всяком случае, вот на шорт Дасте, конечно, градус... Матча очень высокий, прям вот накал чувствуется, потому что постоянно кто-то куда-то бегает Точка очень, ну, то, точка хорошо очень расположена, я считаю, карта настолько сбалансирована, что просто постоянный экшен обеспечен Ну невозможно здесь где-то сидеть и прятаться, сама карта тебя заставляет выходить э, в какие-то конфликты Симба забирает Морфеуса, в то время как Снупи Доги забрал паста, ну и 3-2 Конечно, я бы советовал коллективу Сипай забирать как можно большее количество раундов а Ну, ввиду все тех же самых проблем Проблемы, которые являются второй половиной Потому что во второй половине придется играть в обороне И в обороне, ну, уже будет все-таки не так уверенно играться Фаст с МП-9 в паре с Морфеусом смогли забрать Симбу, Нупи Доги Бомба поставлена, ну и таймер теперь работает на игрока атаки. Вопрос, вот как позиционно удастся ли выдержать натиск соперников, которые, к слову сказать, бегут с двух сторон. Хорошая реакция, отвернулся от тобой. флешк нет, одной не отслеп. Ой-ой-ой! А на второго не хватает. Очень круто... Хорошая позиция, не сказать, что она нечитаемая, но в реалиях данного раунда она действительно хорошая, она качественная, потому что, ну, соперники не сразу понимали, вот единственный нюанс, не легла стрельба во второго соперника, вот первого забрал прям просто безупречно и без шансов, такой плотный и хороший хедшот но, увы, во второго, ну вот никак, не пошла стрельба, поэтому 3-3 Бладбатовцы молодцы, провели ретейк, коллектив Сипай были очень близки Но чуть-чуть не зашло Симба берет снайперскую винтовку АВП и теряет тиммейта Проблема в том, что теперь игрок, лишенный мобильности, вынужден будет э, играть этот раунд в соло А это будет очень непросто Ну, может быть, конечно же, удастся вылезти на каких-то ошибках от соперника. Я, конечно, не знаю, насколько здесь сильно должны Бладбат ошибиться. Бомба у них под контролем, а что еще нужно для счастья? В принципе, больше ничего. Флешка. Ну, флешка такая себе. Ну, скорее, естественно, она была брошена для того, чтобы чекнуть позицию. Фаст у нас здесь бегает, кстати говоря, по тэшке. И не нужно, наверное, все-таки выходить. Достаточно позволить действовать игроку атаки. С АВП действовать здесь будет очень непросто Тем временем 52 секунды до конца раунда И Симба решает поменять позицию Кстати, сейчас произошел визуальный контакт И, по-моему, заметил игрок обороны, да Безусловно, заметил своего оппонента Морфеус вышел и убил Симбу И самое сложное... Не, не самое сложное, вернее, самое хреновое, что могло сейчас произойти, это произошло. Как бы, была куплена АВП, на нее было потрачено огромное количество денег, и в результате АВП потеряно, потеряны деньги, и АВП не совсем потеряна, да, она теперь в руках фаста, но самое главное, что не у... Команда Сипа, ай -яй, яй яй яй Фаст простреливает Савика своего соперника, но Симба-бомбу все-таки успел поставить, Фаст, следом еще один минус. И это 5-3, дорогие друзья, Бладбат вырываются вперед, находясь не в самой-таки простой э, стороне. Все, Дебомбка из фьюз, ты расстреляли граффити, нарисованное на полу. Напомню также, дорогие друзья, у этого турнира призовой фонд 6000 рублей и vip привилегии на серверах проекта Moscow Battleground. Ну, собственно, и как бы финальной стадии, где уже все определится. Осталось, в общем-то, в рамках этого турнира только 4 команды. И только 3 команды из этих 4 дотянутся до призового фонда, что достаточно обидно, в общем-то. Неплохая хае. Вот если бы сейчас был бы минус, я просто, наверное, с ума бы сошел Морфьюз забирает Снупи Доги Ну и дымами отгораживаются игроки обороны Хороший спрейдаун, Симба теряет 25% своего здоровья И еще и молотов за спину Дефьюз Все <с -2> Блин, здорово, фаст стреляет со снайперской винтовки Прям реально здорово Ну, при счете 6-3, в общем-то, расслабляться не стоит ни одному коллективу. И ни в коем случае, самое главное, не задезморалиться коллективу э, Сипай. Постольку, поскольку, ну, вроде сильная сторона, а мы проигрываем. Но надо искать какие-то положительные стороны, что мы проигрываем далеко не каждый раунд. Молотов! Э... А почему сейчас игрок обороны стоял в этом молоте? Ты что? Пас... Вот это приколы! Морпилл забирает симбу бомбу, не успевает встать. Ситуация один в один 100 хп против 100 хп. Но Снупи Доги уже увидел своего оппонента и внедрил ему пулю в голову. Причем, кстати, очень, опять-таки, хорошо внедрил. Вообще, Снупи Доги неплохой такой внедрятель в команде Сипай. Попадашки у него здоровские. Мне прям нравится. Но, увы, счет говорит нам о том, что недостаточно стараний команды Сипай. Симба и Снупи Доги пока, видимо, играют не на максимум своих возможностей Хотя надо Надо играть именно на максимум В противном случае зачем вообще тогда играть, да? Не совсем нужная аркада от Морфеуса Снупи Доги разменивается Потому как его тиммейт в этот момент погиб Один в один Тишина гробовая, никто никого долго очень не мог найти, но все-таки после встречи игрок обороны оказался более, вот так, метким, так скажем, да. Ну, позиция, конечно, была гораздо лучше, потому что игрока атаки было видно полностью, а игрока обороны только лишь, там, небольшую часть корпуса, ну и голова. Ну, попасть в голову всегда, конечно же, гораздо сложнее, тем более паст просто прожал своего соперника. Давайте, кстати, посмотрим за фастом. Он постоянно у нас выходит в аркады. Не понимает, где сейчас устанавливается бомба. А бомба установлена совсем в другом месте. Чуть-чуть правее. Но это дает, в принципе, опять же, полную картину понимания того, где находится игрок атаки. Ой-ой-ой, какая трехочковая прилетела в фасту под ноги. Ну вот, нечитаемая абсолютно позиция, нечитаемая у Морфеуса. Да. Растерялся немного. Видно было, что начал стрелять так просто, лишь бы, лишь бы пострелять. Ну и наличие Дефьюз Китов помогает спасти раунд. Хотя, мне кажется, даже и без Дефьюз Китов раунд в любом случае был бы спасен. Но для Сипай у меня печальные новости, ребята. Ребята, ребята. Проиграли первую половину, так как BloodBattle взяли уже 8 матчпоинтов. Ну, я не скажу, опять же, что и это повод для расстройства. Да, это повод, вот, например, взять паузу, как сейчас делают сипаевцы. Это повод задуматься о том, как нужно закончить первую половину и максимально все усилия приложить, чтобы выйти на счет 8-7. Ну, если, конечно, у ребят есть э, желание побеждать. А блатбатовцам, собственно говоря, уже можно, наверное, в какой-то степени расслабляться. 8 раундов в обороне на шорт-дасте. на мой взгляд, это более чем достаточно для того, чтобы вторую половину заканчивать своей победой. Вот поэтому очень важно, что будет происходить под конец первой половины. То есть важным моментом здесь является расстояние между командами по раундам на начало второй половины. И чем оно будет больше тем лучше для BloodBat, и, естественно, чем оно будет меньше, тем больше шансов на камбэк у команды СиПай. То есть, короче, очень сложная ситуация, в общем, эти рассуждения обычно ни к чему, конечно же, хорошему не приводят, потому что я сколько на протяжении этого турнира не пытался что-то проанализировать, анализу большинство игроков просто не поддаются, потому что, ну, все мы люди, и логично... Что каждый человек по-своему видит ситуацию. Да, у кого-то иногда бывает мнение сходится, но в целом мое мнение может не сойтись, например, с мнением команды Сипа, и они будут как-то играть чуть-чуть по-своему. Тем более, вот они, как вы видите, еще и вторую паузу взяли. А это прям уже совсем не шутки. То есть, если они не успели что-то порешать за первую паузу и потребовалась вторая, то что у них там за планы такие наполеоновские? Ну что ждем, больше ничего не остается, приходится только ждать. 20 секунд, тем временем, остается от паузы, ну, потом, разумеется, фриз тайм и целый раунд. Времени огромное количество обсудить у команды Сипай все свои действия. Ну, я предполагаю, может быть, на самом деле здесь все гораздо сложнее, и никто ничего не обсуждает. Ну, вернее, проще. Может быть просто игроку атаки нужно было срочно отойти по... по делам, так скажем Ну а почему нет, мы же все люди Каждому иногда нужно отойти по делам И мы не всегда можем выбирать, когда нам это нужно делать Итак, 8-4, продолжается матч 12 раундов позади, начинается 13-й И игроки атаки действительно придумали что-то новое Решили играть не через тэшку, а через апдаун Ну, в принципе, почему нет? На мой взгляд, давно пора поменять уже мету на раунды. И вот, как вы видите, сработала идея. Снупи Доги делает энтрифраг. Замечает второй и отличный хэдшот. Минус фаст. 5-8. Вот та ситуация, когда пауза действительно пошла на пользу команде Сипай. И неважно, для чего она была взята. Вот хоть у них там Тим Толк был, хоть кому-то в туалет нужно было. Никакого значения вообще нет. Важно только то, что они взяли раунд. Экономику сопернику, конечно, сломать не удалось, но удалось нанести достаточно ощутимый урон этой самой экономике, и в результате у Фаста денег, в общем-то, не осталось вообще. Ну, решение купить снайперскую винтовку, оно всегда здесь не совсем оправдано, как по мне, но... но почему бы и нет. Потому что, вот как вы видите, оп ты промахнулся со снайперской винтовки, и ты труп, все. Ну что, постановка бомбы от Снупи Доги и клатч-ситуация один в один, попытка нашить в дымы. Кстати, очень хорошая попытка нашить в дымы, 61 хп у Снупи. Ну и, разумеется, 100 у Морфеуса. Кстати, Снупи пытается перехитрить оппонента и открывается абсолютно в другом направлении. Пытается сыграть через мидл, но с Аугом, кстати... Ой, с, с Аугом, простите, с СГшкой это достаточно просто делать, но Морфеус... Morpheus... Я не знаю, почувствовал он, не почувствовал, что им руководило, но он ушел в тешку. <laughs> Просто ангел-хранитель ему такой говорит, иди в Тэшку. Не сиди здесь, иди в Тэшку. Это самая лучшая идея, идти в Тэшку. 42 секунды до конца раунда, и Морфеус... А теперь ему резко, видимо, ангел-хранитель сказал, повернись. Повернись, зайди за ящик и повернись. И именно таким образом команда BloodBat выиграла 9-5. Ну, а выигрывает, вернее, 9-5. А как еще может быть? Черт возьми, ну что за дикое просто везение или невезение у команды Сипай? Ну, то есть не везение у Сипай. И, конечно же, повезло в этом моменте, откровенно говоря, очень сильно э, коллективу BloodBat. Ну, в частности, Морфеусу. Забегает Морфиус в аркаду, я не совсем понял этого движения, зачем это было нужно, на мой взгляд, не совсем уместная аркада Ну, снайперская винтовка у паста, по идее, такое не проигрывается от слова вообще, то есть я за команду сип... Сипай, имею в виду Не должны проиграть, при этом уже и так огромное количество времени протикла бомба Дефьюзки-то имеются, но на худой конец, да? И вот вам, пожалуйста, до дефьюза дело не доходит. 9-6. Ну, вполне играбельный счет для Сипай. Почему нет? Я считаю, абсолютно можно легко и комфортно. Да, господи, опять вот... Прям надоело. Надоело постоянное это переключение от руки. Даже, блин, в 1.6... В Counter-Strike 1.6, когда я ее комментирую, там все это делается нажатием одной кнопки. Здесь нужно все свернуть, зайти поменять. Боже мой, какое кривое обновление вышло э, на эту сборку. Кошмар. 9.6. Э, начинается второй пистолетный раунд. И BloodBat в атаке. Пытаются сыграть, кстати... Медленно, позволив игрокам обороны закрепиться на точке но, но для того, чтобы выбить их, как вы понимаете Только для того, чтобы выбить соперника с точки 10-6, к несчастью для Сипай, пистолетка осталась не у них И теперь минус деньги, минус мораль, минус раунды Собственно, все, что сопутствует поражению в пистолетном раунде ну, куча молотовых, и я говорю здесь молотовые и дымы Решают абсолютно все на этой карте Как вы видите, маг 10 кстати, тоже достаточно неплохо решает В паре с Морфеусом Так, простите, это был... Да, по-моему, маг десятый был Ну, короче, не суть, важно 11-6 И фармганы у игроков обороны Ну вот, начинается опять та самая ситуация, о которой я уже говорил Нужно иногда переставать э, делать форс-бай и остановиться, все-таки хотя бы раз сделать экономический раунд. Фаст забирает симбу, который пытался поджать. Ну, теперь уже вдвоем, конечно, будут пытаться отпинать Снупи э, Доги. Но это зря. Сейчас, конечно, фаст так поступил. Абсолютно зря. Именно вот я уверен на 598%, что именно за счет мува от фаста этот раунд проигран. Только за счет него. Потому что зачем было лезть куда-то со своим, черт возьми, пистолетом? Остановись, перезарядись и сиди принимай. У вас тикает бомба, зачем вообще куда-то идти? Ну ладно. Такой типа рабочий момент. Опять же, хотел сделать минус. Очень сильно хотел убить соперника и выиграть раунд. Настолько сильно, что аж из-за этого желания взял и проиграл его. Ну, максимально по-интересному решил обойти э, Симба, да, видимо, да. Именно он решил обойти своих соперников. Но тут главное, опять же, чтобы по таймингам все легло удачно. Фаст э, забирает погибшего... Простите, как это такое возможно, конечно? Разменивает погибшего своего тиммейта Морфеуса. И нет понимания, где находится последний, да, то есть где находится Симба. Все бы ничего, если бы у Симба был нормальный девайс, ну, например, хотя бы МК. ка с Эмкой на такой дистанции было бы стреляться вполне комфортно А вот с МП-7 не очень Ну, завалил Именно не убил, а завалил просто Симба своего соперника 11-8 И мне совсем непонятно действие фаста Вот вообще непонятно У тебя там бомба лежит, да возьми ее, поставь как минимум И сиди, жди, когда к тебе придет кто-то ну нет, он куда-то зачем-то побежал. Что-то бладбатовцы в атаке просто плывут. Оборона у них была куда интереснее, чем атака. В атаке какие-то действия. Прям, мне кажется, они сами не понимают, что им нужно делать. Ну, а ничего, что бомбу надо ставить с другой стороны. Боже мой. Зачем ставить бомбу здесь, когда ее гораздо удобнее поставить здесь? Тебя же здесь не видно. ха ну, супер, супер логика у коллектива Bloodbath, но 11-9. Это же наоборот хорошо, что такая логика. Это добавляет перчинку, так скажем, чуть-чуть совсем перчинки в этот матч. Сипай начинают камбэчить. У них закрепляется экономика, На достаточно большое количество раундов они уже себе обеспечили бай. Ну, как минимум этот, следующий. Ну и, возможно, еще, в общем, где-то раунда на 3 у них экономики должно хватать. Ну вот здесь, конечно, немножко не повезло Но, но Справедливости ради стоит отметить, что Бладбат как раз таки этот раунд сыграли правильно В плане каком правильно Они просто встали и стояли Ждали, когда оборона к ним придет Парадокс Но это оказалось правильным решением А вообще здесь надо все делать Банально и просто бежать Напролом и все как вот сейчас пытался сделать Морфеус, но не было молотого, который должен был прилететь вот сюда, под окно, так называемое, чтобы... Ну, ну, чтобы что? Чтобы игроки обороны не могли вот так вот выйти и забрать Морфеуса. Окей, смотрим за действиями Фаста. До свидания, Снупи Доги. Тут вот не надо было сидеть и прошивать. Минус от Симбы, успевает попасть в соперника до того момента, как он ушел, и это 12-10. Вот, легкой борьбы в этой катке нет, и это радует. Потому что, если посмотреть вообще, кстати, на турнирную сетку, все матчи, хоть и были Best of 3, но закончились 2-0. Не было ни одного матча, который проходил бы со счетом 2-1. Вот, это говорит о том, что явная доминация одной из команд была в каждом раунде. Ну, практически не раскидывают бладбатовцы, ну, алло. Ну, атака не берет раунды, если не раскидывает, ну... Хорошо, есть калаш, есть тэкнайн, Бомба установлена под Вот э... приятную позицию для игроков атаки Назовем это так Симба Вырубает Морфеуса Накрывается смоком И продолжает дефать Афаст вообще убежал Он просто убежал Там сидит чувак дефает, он просто убегает Аааа, что происходит Ну, обычно... По своему опыту могу сказать, комментирование. На матчах за третье место часто происходит всякая вот такая непонятная история. Спросите, почему, я вам отвечу. Это все очень легко и просто на самом деле. Потому что, типа, всем по барабану, кто займет третье или четвертое место. Ну, ну что это? Серьезно, у тебя перед носом сидят дефут бомбы, вместо того, чтобы... Да, я не знаю, что угодно делать с этой позицией Где потенциально может сидеть соперник Ты берешь калаш, разворачиваешься, убегаешь Неужели калаш тебе был настолько важнее? Это дичь Это дичь, дамы и господа Морфеус один против двоих При том, что один из игроков со снайперской винтовкой Второй с автоматом Калашникова Здесь все совсем неоднозначно Хаешечка не залетела в Морфеуса ну, а вот у Морфиуса залетело в Снупи Доги. Теперь вообще ситуация, в принципе, один в один. Но Снайпер в данной точке, конечно, круче. Но нужно чекнуть абсолютно правильно. Я полностью согласен. Нужно чекнуть, ибо позиция игрока атаки... Не настолько очевидно, он может быть вообще практически где угодно Устанавливается бомба Симба, я не знаю, слышал ли фейк по постановке бомбы Вот опять морфиус зачем? Зачем блатбатовцы постоянно что-то придумывают? но ну, и кинуть дым и сесть в него ставить бомбу Я не знаю просто, почему Симба сейчас решил не простреливать в этот дым Просто изи минус и изи победа но настолько банальный и очевидный мув совершает Морфеус Что аж прям грустно становится и не менее банальный мув совершает, кстати говоря, Симба 13-11 В общем-то, действительно, матч неоднозначный Мне гораздо, конечно, интереснее посмотреть, что будет на Инферно Поскольку карта даст меня уже ну, за годы комментирования, за годы играния э, в Counter-Strike Просто надоело уже, честно говоря Даже первый даст все равно надоел Фаст со снайперской винтовки собирает Симбу И Слупидоги отдается в руки Морфеусу 14-11 Очень быстрый раунд А вернее, быстрая отдача от коллектива Сипай Третья пауза от них в этой встрече. Напомню, на проекте fastcap.net можно брать две паузы за одну сторону и две паузы за другую сторону. То есть вот конкретно в данный момент Сипай взяли третью паузу и могут взять еще четвертую. Вопрос, конечно, нужна она им или нет. И на что вообще они надеются, когда берут паузу, при том, что сейчас у них 1900. И, ну, с огромнейшей долей вероятности это уже отдача 15-го, потому что, ну... Вы видели, да? Снупи Доги купил. Дым, Хаешку и МП-9. А армора нет. Армора нет. То есть, ну, калаш просто там живого места не оставят на теле соперника. И именно для этого как раз-таки армора нужен был бы. Ну, купил бы первый армор, я не знаю, купил бы Дигл и все, этого достаточно на самом деле. В большинстве случаев Дигл с армором это приблизительно то же самое, что фармилка без армора. Ну, кстати, еще одну паузу Сипаевцы решили не брать. И я с ними на самом деле полностью согласен. Тут и одной паузы достаточно, потому что нужно обсудить, что мы будем делать при счете 15 11 Но нет, они все-таки берут паузу. Кстати, Симба до сих пор еще ничего не приобрел и, видимо, не решил вообще, что ему приобретать. И даже, судя по всему, не думает. Нет, думает, думает. Приобретает Бизон и Дефьюз Киты. Ну, на самом деле, если так вдуматься, покупка дефьюз китов, учитывая бай игроков обороны, не самое уместное решение, потому что, скорее всего, вы не дойдете в этом раунде до того момента, где будет поставлена бомба, и вам нужно будет убить двух соперников. Вы это сделаете, и будете сидеть дефать, и за счет дефьюз китов спасетесь. Просто, опять же, АВП будет стоять где-то далеко. Ну, очевидно, что где-то это будет шорт, мидл, там плюс-минус, где-то в этой степи. Автомат Калашникова, то есть Морфеус Будет открываться непосредственно на точку Куда проще просто пойти и запушить Того человека, который будет сейчас открываться На точку Я надеюсь, что Сипай сделают именно так Ну, мне хочется в это верить Ну, как бы, я не то, что на это надеюсь, да Но я думаю, что это было бы логично Вот мне кажется, что это было бы логично Ну и так и происходит Фаст уходит на мидл И, естественно, Морфиус уходит Морфеус уходит в точку, ставить бомбу, разваливает сразу двоих. А вот почему? А вот потому, что надо было идти и пушить сразу вдвоем, а не сидеть на позициях. Ну. Ладно, 15-11. Немножко не поняли, Сипай, что нужно делать. Пауз у них больше нету, поэтому уже нет смысла о чем-то рассуждать. МП-9 со вторым армором и ФАМАС без армора. ФАМАС без армора это... Так себе, честно скажем, МП-9 с армором гораздо больше имеет шансов на победу, но... Подставляется фаст Ну, потому что не надо постоянно играть Одни и те же раунды Если уж я... Ого А, я думаю, это симбу сделал минус А это минус от Bla... BloodBud, господи. А минус от Снупи uh, Доги Ну, разжились девайсами Не без ошибочек, конечно, от Бладбад Но молодцы Сипай в этом плане сыграли качественно... Словив соперника на ошибке, Вот этот момент был э, куда более важным. Фаст. Увидел увидел кусочек торчащей головы. Минус Снуфи Доги. А здесь у нас Симба в упоре оказывается. И ваншот от Морфеуса, дамы и господа. Первая карта заканчивается победой коллектива Бладбат. Отправляемся смотреть карту Инферно.